Всем привет! Вы на канале Drops Easy. Здесь мы разговариваем о криптовалюте и о многом другом. Сегодня будем говорить о проекте Moonbeam, а точнее о последних новостях, которые выходили и которые более важны для нас всех. Итак, первая новость это то, что Chainlink теперь поддерживает самую активную экосистему DApps над кусами. Как говорится в статье, ценовые каналы Chainlink транслируются в прямом эфире на Moonriver. Бостон, Массачусси с 1 декабря 2021 года Moonbin, совместимая с Ethereum платформой смарт-контрактов на Polkadot, объявила о собственной интеграции ценовых каналов Chainlink на Moonriver. Такие ключевые функции, которые необходимо знать, это то, что высококачественные данные, в ценах получены от агрегатов данных премиум-классов не цепочки, что позволяет пользователям снижать риски от определенных видов атак на флеш-кредиты, поскольку каждая точка цены отражает совокупный объем, скорректированный во всех торговых средах, а не на одной бирже. Вторая ключевая функция – это защищенные узлы Оракул. Сети Оракул состоят из независимых узлов, проверенных на безопасность, Управляемых ведущими командами разработчиков систем безопасности и блокчейна, защищающими пользователей от киберпреступлений и других видов инфраструктурных атак. Децентрализованные вычисления, каждый канал цен децентрализован на уровне оракул и источника данных, что обеспечивает высокую доступность и устойчивость к манипуляциям с данными услугами Oracle. И последняя функция – это проверенная инфраструктура Oracle. link обеспечивает миллиарды долларов стоимости для улучшения приложений DeFi, доказывая свою способность обеспечивать большие объемы стоимости в Mainnet. Уже сегодня разработчики Moonriver могут начать разработку с помощью ценовых каналов Чанлинк на кусами. На сайте в статье опубликованы документы разработчика Moonbeam и сайт документации самого Chainlink. Со всей статьей вы сможете ознакомиться после видео, все ссылки я оставлю в описании под видео. Итак, перейдем к следующей новости. И это новость от Impermax. А точнее, Impermax обеспечивает фарм с использованием заемных средств Moonriver. 30 ноября 2021 года в час дня импермаксы вышла в прямой эфир на Монривер, запустив фарм с использованием заемных средств для пары Power Фермеры, производящие фарм на Монривере, смогут использовать свои... Токены LP SolRBIM в качестве залога на Impermax, чтобы использовать свои позиции LP. Делая это, они смогут умножить прибыль с всего своего фарма. Стоит обратить внимание, в отличие от вознаграждения MX, ожидающее вознаграждение MOVR будет запрашиваться автоматически каждый раз, когда вы корректируете свое кредитное плечо. Вознаграждение MOVR будет распределяться через токены. WMower, который вы можете развернуть на SolarBin. Если кто-то захочет использовать импермакс на Moonriver, я оставлю ссылки под видео. Ознакомитесь полностью со статьей. Также тут указаны адрес контракта именикс на Moonriver и ссылки, где можно торговать. Ну а мы перейдем и к третьей новости и последней, но ну, наиболее важной это то, что как многие уже знают, а может кто не следил, то что Moonbeam выиграл второй слот краудлона на полкодоте, где приняло участие в огромное количество людей и в честь этого компания решила повысить на целых 50% вознаграждение за вклад токенов dot уже на сайте я оставлю ссылку под видео мы можем примерно посмотреть сколько мы получим и уже по новому курсу перерасчет был произведен итак например за 5 минимальный был взнос мы уже получим мы 20 токенов 97 десятых токенов глимера ну и не забываем что при выходе запуске продукта мы получим сначала всего 30% от общего вознаграждения, а остальные 70% будут распределяться линейно в течение срока аренды, то есть 96 недель. Все ссылки я оставлю под видео, можете перейти и сами рассчитать свою награду, которую вы получите за свой вклад в Краунтлоу. На этом мы закончим наш обзор. Подписывайтесь на канал переходите по ссылкам, ознакомливайтесь всем пока